Если я, допустим, своим личным опытом дошел до того, что рыба в дождь не клюет. Я это не делаю догмой, я не делаю это сакральным знанием, я не делаю это законом, я не делаю это правилом, и которое я постоянно навязываю, доказываю всем окружающим. Ну да, рыба в дождь не клюет, ну да, хорошо. А бывает, что клюет. Здравствуйте, друзья! С вами психолог Максим Степанов, и вы смотрите 43-й выпуск программы ⁇ Вопрос-ответ ⁇ где я отвечаю на ваши вопросы. Виновата ревность или мы не сходимся характерами? Такой вопрос задает Алекс. И сейчас я разберу психологический фундамент ситуации, в которую он попал, и посмотрим, что с этим можно сделать. Итак, как же сам Алекс описывает свою проблему? Мы с девушкой встречаемся два месяца. У девушки есть ребенок. Работаем мы в одной компании. В начале отношений все было хорошо. Страсть, теплота, тяга друг к другу, бесконечные звонки, сообщения в соцсетях. Постепенно я начал упрекать в том, что она носит короткие платья, общается с мужчинами, это и переписка, и живое общение глаза в глаза. И особенно этот пункт вызывал многочисленные скандалы и сцены ругани. Они доходили до моего психоза и неуправляемой агрессии. Много упреков с моей стороны было. Она не соглашалась, но уступала мне кое в чем. Я придирался к тому, что она ставит бесконечные смайлики поцелуи двоюродным братьям, которых она почти не видела. Мне кажется, что это симпатия и флирт. Она отрицает, она говорит, что это она просто их любит. Я придирался к тому, что она относится к ребенку намного теплее, чем ко мне, ревновал к общению с матерью и так далее. И наступил тот момент, когда я стал ей безразличен. Она сказала, чтобы я не приезжал, и теперь ее мать не пускает меня к ним, а сама возлюбленная говорит, что она очень охладела и мы можем видеться только на нейтральной территории, потому что мать взбешена моим поведением. И теперь с каждым моим звонком она говорит, что если я хочу сохранить отношения, то я должен смириться с тем, что она будет общаться с кем захочет и когда захочет. Хотя раньше мы договаривались, что с мужчинами общения почти не будет. Сказала, что она будет писать братьям поцелуйчики, смайлики, что я не должен смотреть, как раньше, ее телефон и спрашивать, с кем она общается и о чем. И если она сочтет нужным, она сама расскажет и поставила пароль на телефоне. До сих пор она ко мне не испытывает ни теплоты, ни каких-то чувств и от нее нет ни единого слова любви или комплимента. Все закончилось. Теперь наши отношения на грани разрыва. Я пытаюсь что-то сделать, что-то предпринять, но ситуация для меня невыгодная. И девушка идти на компромисс не хочет ни на йоту, либо так как она хочет, либо никак. Но я считаю, что она не совсем правильно по отношению ко мне, особенно касательно общения с мужчинами. Помогите, пожалуйста, что делать в такой ситуации, как быть. Буду благодарен за ответ. Алекс 29 лет. Мы не сходимся характерами или же виновата моя ревность? Давайте посмотрим на ситуацию, в которую вы попали отстраненно в перспективе, панорамно, как вижу ее я, как видит ее любой посторонний человек. Давайте начнем с вашей девушки-Леночки я и придумал имя <связь> если вам 29 лет, пускай ей будет примерно столько же. Итак, 30 лет назад родилась девочка-Леночка, и ее воспитывали ее родители. У них были хорошие моменты в семье, были плохие, были праздники, были гости, они ходили в гости. Играла Леночка во дворе, она ходила в детский сад, у нее там были друзья, товарищи, там были воспитательницы. Потом она ходила в школу аж 10 лет, там она тоже общалась, дружила, обижалась, ссорилась. Попадала в какие-то конфликтные ситуации, там она усвоила какие-то знания. И там она, конечно, получила колоссальный опыт жизненный. Затем, возможно, было какое-то высшее учебное заведение, получила диплом, специальность какую-то, вроде профессию, устроилась она на работу, как мы знаем. Работала, вышла замуж, родила ребенка, развелась и жила с ребенком. Это вот жизненный путь такого совершенно зрелого, взрослого, сформировавшегося человека. И далее она знакомится на работе с вами. Что-то интересное в вас увидела, чем-то вы ее привлекли, чем-то вы понравились ей. И она захотела с вами больше проводить времени, больше вас узнавать. Делиться больше чем-то своим личным. И, ну наверное, от вас тоже что-то личное узнавать. И что ее постигла что с ней случилось вот в эти ее 30 лет. Человек, которого никогда в ее жизни не было: ни в детском саду, ни в школе, ни во дворе, ни в песочнице, вообще нигде. То есть, это вы. Начинает ее контролировать, диктовать свои правила, свои условия, брать в свои руки ее телефон, проверять его, читать э, переписки, которые там есть, и даже, кроме всего, делать замечания об их содержании. Этот человек начинает подглядывать за ее общением с окружающими, снова критиковать, следить за ее внешним видом, за ее нарядами, за длиной платьев, за макияжем. И снова критиковать, делать замечания. Но всем этим навязывая чуждые ей убеждения и представления. Потому что она так никогда не думала. Она так никогда не хотела. Она никогда так не считала и не собиралась так делать. То есть она просто живет вот эти два месяца. И испытывает постоянную агрессию со стороны. Нападение на ее образ жизни, на ее систему ценностей, на ее принципы, на ее убеждения. Вот 29 лет 30 она была свободным человеком, и вдруг она попала в рабство. Теперь давайте про ваши чувства, мысли. Мысли по поводу чувств, чувства по поводу мыслей поговорим. Точно такая же история. То есть вы жили-жили всю свою жизнь, все свои 29 лет. И тут встретили эту девочку Леночку. И она вам чем-то понравилась. А вот стоп. Чем же она вам понравилась? Может быть, она вам понравилась тем, что она была общительной? Может быть, тем, что она была улыбчивой. Может быть, тем, что она вам, э, допустим, смайлики и по поцелуйчики отправляла. Может быть тем, что она как-то общалась с вами особенно, да, она не стеснялась общаться, она, как вы говорите, не стеснялась заигрывать, флиртовать, или может быть она вам понравилась своим внешним видом, своим макияжем, своими короткими платьями. Боюсь, что именно этим, так как другой вы ее никогда не видели, она всегда была такой, вы ее увидели такой, вы ее восприняли такой. И как раз на, напротив, наоборот, если бы она всегда была такой, какой вы хотите видеть ее теперь, вы бы даже не обратили внимания на нее. И вот тут нам открываются уже ваши убеждения и ваши ценности. Что в принципе, неплохо было бы все это иметь, неплохо было бы иметь такую девушку, но чтобы все это адресовалось только мне. О чем это может сказать? Я не видел вашу фотографию, но я могу предполагать, что вы выросли, воспитывались, формировались как личность. Набирались опыта и собирали свой характер где-то в другом месте, где-то в другом дворе, где-то в другой школе, в другом городе, в другой области и в другой стране. Во всяком случае, где-то далеко от того места, где жила, росла, взрослела и становилась теперешней эта девушка. То есть вы получили разное воспитание, разный опыт и являетесь представителями разных культур, возможно разных вероисповеданий и разных взглядов. Так как то, что для этой девушки кажется нормально, вам кажется ненормальным. То, что нормально для вас, совершенно не является естественным для нее. И я думаю, что вот эта моя идея, она как раз и подтверждается вашими психотическими состояниями, когда вы, доказывая ей, как надо выглядеть, что нужно писать мужчинам, как себя вести, доходили до неуправляемой агрессии, защищая ваши убеждения. Что, что можно делать дальше? как с этим быть и, конечно, как в этом вам может помочь психолог. Давайте начнем с ваших психотических состояний и, как вы говорите, неуправляемой агрессии. Я считаю, что в таких состояниях можно доказывать только то, что было внушено, что человек принял на веру, то есть он поверил на слово, не имея доказательств. Вот вы можете... Себе, к примеру, представить человека, который с пеной у рта, <смех> в состоянии психоза и неуправляемой агрессии, доказывает, что дважды 2-4. Два, Вряд ли, да. Потому что тут нечего доказывать, это очень легко проверить. Вот два пальца. Дважды два, да, то есть два раза по два. Вот еще два пальца. Считаем: 1, 2, три, 4. Четыре. четыре пальца. Я доказал. Это легко и просто было, да. Если ты считаешь после этого. Что дважды-два-пять, то ну, я тебя поздравляю, и мне дальше с тобой неинтересно, и я пошел своей дорогой. Нечем спорить, нечего доказывать, мы легко проверили. Если же я своим личным опытом э, до чего-то дошел, что-то узнал, что-то познал, сформулировал какую-то идею, я понимаю ее зыбкость, я понимаю, что...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 И которая я постоянно навязываю, доказываю всем окружающим. Ну да, рыба в дождь не клюет. Ну да, хорошо. А бывает, что клюет. То есть от этого знания ни холодно, ни жарко. Оно не имеет какой-то особой ценности, кроме того, что его можно использовать для экономии своего времени. Вот вы, Алекс, Алекс, можете ли вы доказать, почему юбка может быть на 10 не может быть, да, а должна, должна быть на 10 сантиметров ниже колена, а не выше. Как вы это узнали? Почему поцелуйчики нельзя отправлять двоюродным братьям? Как вы это узнали? Почему женщина не может общаться с мужчинами, вот, как вы говорите, глаза в глаза? Как вы это узнали? Вы не могли это узнать через свой опыт. Вам это сказали, и вы приняли на веру. Скорее всего, вам это сказали в детстве, скорее всего, так было принято там, где вы выросли, так делали и вели себя все, и вы просто научились это повторять. Вы просто скопировали эти знания, эти навыки, этот стиль поведения. От этого и происходят психозы, приступы неконтролируемой агрессии, так как вы пытаетесь навязать другому человеку, ничем не подкрепленные идеи идея есть а доказательств нет я просто в нее верю ну веришь и молодец купи себе пирожок а я в твою идею не верю она мне пользы никакой не приносит то есть с психологом вам нужно в первую очередь промониторить все ваши убеждения касательно мужчин женщин и их взаимоотношений и вы должны, Сегодня в вашем, сегодняшнем, сегодняшнем взрослом возрасте выработать современные, удобные, экологичные, полезные идеи, убеждения, правила, по которым вы будете взаимодействовать с женщинами, а лучше, если со всем что вас окружает вообще в мире. А если же вдруг выросли в том же городе, что и девушка, и вас окружала та же среда, то тогда с психологом необходимо разобраться, почему, что послужило причиной, что случилось, что произошло, что вы стали нарциссом, агрессором, абьюзером, психопатом и так далее. Я знаю много страшных слов, и вы должны устранить те причины, те травмы, благодаря которым или скорее из-за которых вы так тяжело переносите мысль, что вы не единственный, что вы не главный и вы не самый важный. И третий вариант, если вы считаете себя вполне совершенным и вам не нужно себя менять, тогда изначально выбирайте человека, который вписывается в ваши представления и убеждения, в ваши верования, в ваши взгляды, которого вам не придется менять ломать, так как все равно хорошо не получится. И, разумеется, все ранее сказано касается любых конфликтов интересов, любых, которые присутствуют в нашей жизни. В первую очередь необходимо убедиться, что мы верим в одно и то же, и мы говорим на одном языке. То есть наши стремления они направлены в одну сторону, и мы Объясняемся, понятно. Я понимаю, что ты мне говоришь, и ты понимаешь, что я говорю, что я в это вкладываю. И я думаю, что э, все вы знаете из книг и фильмов, что психологи это такие люди, которые вечно рассказывают какие-то дурацкие истории. И я вам тоже одну расскажу. Однажды Петька, Василий Иванович и Чингачгук попали на необитаемый остров. Деда у них, конечно, вся закончилась и им пришлось пойти на охоту однажды. Чтобы дичь не пугать, они разделились, каждый пошел в своем направлении, ищут зверушек, птичек и вдруг в дерево над Петькиным ухом тыкается тамагавка, прилетает. Петька отскочил, шарахнулся, из кустов Вылезает Чингачгук, говорит, прости меня, бледнолицый брат. Чингачгук хотел убить маленькую птичку на дереве, но рука его ослабла от голода и он едва не попал в тебя. Ну хорошо, все нормально, нет проблем, дальше охотятся ищут добычу. Вдруг стрела прилетает в дерево рядом с Петькой снова из кустов. Вылазит Чингачгук, прости, бледнолицый брат, рука ослабела, не удержала тетиву. И Петька так боком-боком ходу, уже не до и думает, ну его лучше выжить просто. Сбежал с того места, целый день крадется, обессиленный, голодный, шарахается от каждого шороха. И, наконец, под вечер, выходит на какую-то полянку. На полянке горит костер, над костром висит котелок. А у костра сидит Василий Иванович и в котелке так что-то помешивает, перемешивает. как к нему подходит, говорит: Василий Иванович, что-то не нравится мне этот Чингачгук. А Василий Иванович, помешивая в котелке, говорит: Ну, не нравится, не ешь. И пусть ваше подсознание само сделает необходимые выводы. На этом я думаю все. Пишите комментарии, если вы согласны, если вы не согласны. Всего вам хорошего и до встречи.